И мы рады с вами поделиться наук. очередной темой, mm -hmm. сегодняшней темой, тема уверенности. Ну и сразу, пожалуйста, напишите, вы э, чувствуете себя уверенным человеком? Может кто-то э, ощущает себя неуверенным? А может кто-то был уверенным? Стал неуверенным? Нет, Ну а что, под влиянием в жизни Каждый раз, когда мы э, испытываем чувство неуверенности, мы идем на компромисс. Мы идем на компромисс, э, против наших искренних желаний мы делаем половинчатые результаты в каждой сфере. Это касается тела, когда мы идем на компромисс, это касается семейных отношений, это касается э, финансового дохода, когда человек имеет чувство неуверенности, он соглашается на худшее против того, чего он достоин и что ему предназначено. Вот это очень важно, когда мы понимаем, то есть кто-то скажет, я уверенный, а я бы задал следующий вопрос, а в чем вы пошли на компромисс? И вот тогда все станет четким, понятным что вот да я сегодня не имею этого высокого уровня дохода потому что я не уверен в чем-то как-то и это проявляется. ну то есть практически некая колебательность есть да я сразу вспоминаю осла где ему привязали с одной стороны сено с другой и он практически из-за неуверенности сдох. Да. Потому что он не знал, куда обратиться, он не мог сделать выбор. Поэтому многие мы находимся, мы находимся в этом состоянии, многие, да, идти замуж или не идти, а там вдруг будет плохо. Идти на повышение, Как я сказал, борюся, да? Идти на повышение или не идти на повышение. И вот этот постоянно.. Выходить замуж за этого или за другого.